Хотя Интересно, да будет. Пацаны, конец, взять и на даче нашёл. Так вот. Здравствуйте, уважаемые. Не будем тянуть интригу, предполагать и располагать. Будем сразу же колокольчик нажимать, подписку проверять, репосты совершать. У нас сегодня очередной выпуск рубрики «Рецепты с упаковки». Дамы и господа, у нас сегодня сухая смесь для приготовления макарон в соусе молодежи от дерома Давайте изучим сначала, а все компоненты вы уже видите, давайте все-таки по порядку. Это у нас... Для макарон в соусе баланеза делается специально для сети магнит, как мы уже, наверное, в курсе, потому как предыдущий ролик на подобную смесь уже на канале. И вот здесь вот у нас карбонара с такой же основы. В общем, поехали! Сразу на лицевой стороне э, указано, что нам потребуется. Макароны 250, фарш 250, помидор 1 штука, смель, кусто геррома. Вот этого. вот. Да. Давайте теперь изучим ее состав. Там это сушеные молоты, сахар, соль, лук, репчатый сушеные кусочки. молотый, мука пшеничная, хлебопекарная высшего сорта. карри, острая. В скобочках кориандр молотый, куркума молотая, пожитник молотый, перец черный молотый, перец душистый молотый, перец красный молотый, горчичный порошок, перец черный молотый, краситель, бета-каротин, зелень орегано-сушеная. Может содержать следы кунжута, молока, в том числе лактозу, сои, яйца, серы и продуктов их переработки. Как-то так. Изготовитель ТД Холдинг, Краснодар, Солнечное, все такое. В общем, все, что для магнита делается, все здесь. Все здесь. Это торговая марка, продающаяся только в сети магазинов Magnit. Рекомендуют э, с пастой густо-герома пены. У меня не от этой, но все-таки «Пене». Тоже твердый сорт опшеницы, что поделать. Поехали. Способ приготовления. Обжарить фарш небольшим количеством масла в сковороде 5-7 минут. Затем добавить нарезанный помидор 100 грамм и обжарить 3-4 минуты. Добавить в фарш содержимое пакетика 300 миллилитров воды. Тоже добавить, довести до кипения и тушить соус на умеренном огне в течение 10 минут. Добавить соус соус разные макароны, тертый сыр, почему-то он не указан на упаковке и почему-то именно в соус. В общем, тут э, такое вот. Ты ж, когда берешь, э, покупаешь данную смесь, смотришь, что тебе еще нужно добавить и не видишь тертый сыр. Может быть, ты вообще не профессионал и не понимаешь, что это да как. Короче, это не паста баланьеза, а паста под соусом. Даже это все равно не оригинальный баланьеза. Хочется верить, что вот это вот все сухое, создаст какое-то подобие. Нам э, есть с чем сравнивать баланьезы. У меня уже есть на канале немножко э, другой системы, практически идеально правильный. В общем, вот здесь и в описании. А здесь будем пробовать. Пробовать, что из этого выйдет, дамы и господа. Сыр есть. Немного пармиджану. Так как мы все увеличиваем, чтобы фарш у меня не оставался, у меня 400 грамм говяжьего фарша, он же домашний фарш, мы все 400 и запустим, поэтому и пасты делаем тоже 400 грамм будем использовать, и помидоров, естественно, не один, на два, ну а по водичке, наверное, немножко прибавим, чтобы все-таки чуть-чуть от положенных 300 миллилитров, ну, может, 350-400 сделаем, в общем, давай-ка приступать! Вода уже греется за кадром потихонечку, теперь нарежем наш помидор. Помидорки две вот такие ароматные, прям как будто бы пластиковых, со свеженькой пупыркой, волосяшкой, ну ее нафиг. Все, все у нас будет замечательно, потому как мы будем проверять именно рецепт, что указано на упаковке, не в сторону, не на шаг, не на сантиметр. Именно такая цель у нас проверить, что это из этого вообще выйдет, имеет ли это вообще место быть. Хоть у меня есть и очень сильно чесали вселки и чеснока, и рука добавить, и каких-то еще специй, правда живот, очень хочется наконец-то задействовать этой хлопенью в масле. Но, пожалуй, мы не будем отклоняться, там она узнать что это такое, так же, как мы не отклонялись в предыдущем рецепте специи густотерома карбонара. Так что пусть пока ждет, а мы режем на кубик наших томат. То, что, все боенты подготовлены, неожиданно быстро и нереально, думаю, будет интересно уже интрига вечно. Всего лишь надежда помидоры, где на рецепт, но это прям в общем приступаем в жарке. Марки. запускаемся. Итак, водичка для макарошек нагревается, тем самым по начинаем запускать и обжаривать наши куслино-кумяжи и фарш уже разогретую сковороду или сковороду, кому как больше нравится, а я просто нагрел хорошечно и маслице уже там. Погнали! Начал отдавать все соки, хорошечно не него жиры и водичка под макароши закипела. Макароши пошли, боится. А тем временем к фаршу мы отправляем наш монитор на 3-4 минуты, как у каждого Ну, а теперь самое время посмотреть, что из себя представляет эта смесь. Сухая смесь густой нероба. Вот такой вот ароматнейший порошочек. Ощущается запахи трава, кориандра, губы. Цвет, конечно, надает сушеные томаты, да, ощущаются. В общем, кусочки, кусочки чего-то там. Рука в руках я читал на да, воды подвелики. В общем, отправляем в нее и водичку. Кушаем 10 минут и добавляем уже собственно макарошки, все идем с другом по рецепту, указываем на пачке, никаких отловнений. Все очень, думаю, будет интересно. Ароматы специи раскрылись, все сушеные сухие травы, овощи дали о себе знать. Теперь это просто потрясающе. Но все упарилось, упарилось. Где-то примерно в два раза ушла жуженька. Теперь самое время запустить туда пасту и тушить еще минутки 3-4. Вот они и сказали засыпать весь сыр да, в рецептуре. Но все-таки минимум отойду от рецепта с пачки. Немножечко сыра оставлю для украшения. А, собственно, перед подачей, но в целом закидывают, Наполняется вкусом, соединяется, доходит до готовности. Увидимся на дегустации, презентации блюда. дамы и господа. закрыт, масло под соусом мной баллонеза и сухой смеси густодерома готово, давайте ее дегустировать, пачечка все еще дают какие-то ароматы да, какие-то порты остались, но в целом сушатые помидоры, ярче всех по вкусу ощущаются, присыпали сыром, укатались зеленью, ну и нет зелени, ничего страшного, просто часть сыра оставьте, будет потрясающе при любом раскладе, так, конечно, хорошо. Все делается быстро просто именно по тому рецепту, что указано в упаковке. Давайте оценивать, насколько это настоящий болонезе близко по настроению, вкусу и всем остальным составляющим. В общем, впечатление неоднозначное. Это, во-первых, съедобно. Есть определенные ароматы, запахи ощущаются, вкус есть. Фишка в том, что это все делается быстро и минимальное количество ингредиентов. Также также хочется отметить, что по 10-балльной шкале, где 10, это идеальное, по всем канонам приготовлено из всех нужных ингредиентов. Лук, чеснок, томаты, там, да, томатная паста, ушки, конечно же томаты. Балангез, да, вот этот вот соус. То совершенно, совершенно это даже ну, чуть чуть намекает. И то, скорее всего, это намекает, потому что свежий помидор был туда отправлен. Все это сухое, но оно как-то никак -то не то. Грубо говоря, в общем, по 10-балльной шкале, ну, я думаю, троечку она заслуживает. Его будет только чисто из-за скорости приготовления. и Я не думаю, что это волонеза. Это ну, жалкое подобие. Просто лишь потому, что съедобно, потому что быстро, недорого получает 3 балла по шкале близости к идеальному волонезе. В общем, думайте сами, решайте сами. Упаковка вот таких вот специй стоит 40 рублей. Ну, а тоже там какие-то копеечные денежки, там не больше 30 -точки. вот два малыша у меня вышло. Ну, парнизан был, ну, допустим, вы купите, да, и он все равно несколько раз подойдется. Получилось 4 порции мы увеличили, да, до вот, целой пачки фарша, соответственно, и по взяли больше. Получилось по итогу 4 хороших порции еды. По вкусу, ну, съедобно не потрясающе, не балансы. Имеет ли место быть? Да, только лишь из-за того, что быстро, просто минимум затрат, усилий, обжарки. Ну и дешево. Все-таки это дешево, потому что если мы делаем классические настоящие болонезы, то все-таки будут три помидоры, а скорее всего Задействуем прекраснейшую космонавт где-то использовали в рецепте, по моему паста ордета. В нем мы задействовали протертые томаты, это прям вообще божественно. Естественно, рук, чеснок, вот это вот все, все орегано, это вот все было бы, если бы настоящее, было бы дороже, но это было бы гораздо ароматнее. А так, ну грубо говоря, бич пакет О, интересно, да, на скорую руку. 10-10-3 там пять минут, 30 минут, и 4 порции еды готово. Так что спасибо за просмотр. Думайте сами, решайте сами, дешевый и, ну, такой себе вариант. Пусть будет. Как проверено, проверено. Потрачено, потрачено. Куплю ли я еще раз ее для себя, для личного использования? Нет. А выкину ли я это сейчас? Нет. Сведомо, не противно. Немного даже Ромально. Так что. Спасибо за просмотр, э, выводы делайте сами, благодарю вас еще раз, не забывайте подписаться, ставьте лайк, будет еще один из подобной серии, если я с пачки, то и в целом, если фида, пока! Сейчас пойду попробуем снимать, в этом свитер сам себя не видит.